так добрый день сегодня третий день марафона вот поэтому сегодня тема территориальная оборона права и основа деятельности полномочия и права у членов территориальной обороны вот первое основное что нужно знать это прочитать я сейчас коротко тезисно на, наведу некоторые Основные положения закона о обосновах национального сопротивления. Вот. Первое, что нужно знать, то что силы территориальной обороны, вооруженных сил Украины, это отдельный род сил. Вот. То есть это именно отно, относится не к министерству там внутренних дел, а именно к вооруженным силам Украины. <coughs> вот. И есть определенные задания, которые выполняют, ну, выполняют силы территориальной обороны. Вот. Их можно найти в законе, в этом статья 3, так и называется, задание территориальной обороны. Вот. Так вот, какие же задания? Это частное реагирование и применение необходимых мероприятий относительно обороны территории и защиты населения, на определенной местности до момента развертывания в границах такой территории основных войск вот, или э, объединенных сил, предназначенных для ведения военных боевых действий и э, отсечения военной агрессии против Украины. Ну, То есть, например, э, сейчас если в городе располагаются силы территориальной обороны, то до момента, когда уже войска агрессора доходят э, до города, они э, обеспечивают порядок и так далее. Как только будет военное сопротивление, то, естественно, эти силы будут отходить немного назад и уже будет непосредственно военное сопротивление. Вот. Ну и до этого момента они участвуют в усилении охраны, защите государственного государственной границы. Вот. Участие в защите населения, территории окружающей среды, имущества от чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий ведения военных боевых действий. Что еще? Участие в охране и обороне важных объектов и коммуникации других критически важных объектов инфраструктуры определенных кабинетов министров Украины и объектов областного, районного сельского значения, Функционирование, э, нарушение функционирования и выведение из строя, которые э, представляют угрозу для жизнедеятельности населения, Еще обеспечивает условия для стратегического оперативного развертывания войск, их перегруппирования, ну, то, о чем я вначале говорил. Вот. Участие в осуществлении мероприятий относительно временной, временного запрета или ограничения движения транспортных средств и пешеходов вблизи или в зонах районов чрезвычайной ситуации или ведения военных боевых действий. Ну вот, когда вы подъезжаете к блокпостам, то вот как раз вот эту вот, вот эту задачу, задание вот это выполняет, когда там стоит представитель территориальной обороны. Вот, то есть... Согласно закону, у него вот есть такие полномочия, поэтому не надо удивляться, если вы не видеть, ну, видите человека или без формы, или непонятно в какой форме, э, неутвержденный однострой, да, это не полицейский, то он согласно закону действует и имеет соответствующие полномочия. Вот Участвует в, в осуществлении мероприятий правового режима военного положения. Вот. То есть как раз вот эти мероприятия, которые согласно закону, части 1 статьи 8 закона о, военном, о режиме военного положения, вот, часть функций может, могут выполнять. Вот. Посмотрите, предыдущий ролик как раз был о режиме военного положения, какие там ограничения, какие мероприятия в этом режиме задействованы. Вот они берут участие в таких мероприятиях. Участие в борьбе с диверсионно-разведывательными силами и другими вооруженными формированиями агрессора, противника вот. и другими непредусмотренными законами Украины войнизированными или вооруженными формированиями. То есть их могут тоже привлекать для, для такой работы. Вот. Участие в информационных мероприятиях которые направлены на повышение уровня обороноздатности государства, на противодействие информационным операциям агрессора противника. То есть, такая может быть задача выполняться этими, ну, этим подразделением, можно так сказать. Вот, формируются они в мирный час, ну, как формируются эти органы территориальной обороны? Они в мирный час формируются, военно служащими по контракту или за призывом э, лицами офицерского состава. А в особенный период, это вот как раз военное положение, особенный период, э, военно, военнослужащими по контракту, за, по призыву э, лицами офицерского состава и по территориальному резерву. Это что касается управления. То есть управляют всем этим офицеры, военнослужащие. Комплектуются, ну вот, в состав этих добровольческих формирований входят граждане Украины, которые соответствуют требованиям, установленным положением о добровольческих формированиях территориальных общин которые прошли медицинский осмотр, профессиональный, психологический отбор, подписали контракт добровольца территориальной обороны и на граждан Украины, которые зачислены в состав добровольческих формирований территориальных общин во время участия в подготовке и выполнения заданий территориальной обороны распространяется действие Устава вооруженных сил Украины, то есть по сути Приравнивается к военнослужащим. В состав добровольческих формирований территориальных общин не могут быть зачислены лица, которые были ранее осуждены ну, и было наказание у них лишение свободы за совершение тяжкого, ну, тяжел, тяжкого или особо тяжкого преступления кроме лиц, которые реабилитированы, или такие лица, они могут еще, которые имеют две судимости за совершение умышленных преступлений. Поэтому ну, точно преступников в такой категории вы там не встретите в этих, ну, среди членов. Поэтому ну, некоторые переживают, что вот всех подряд берут, ну, не всех подряд. Вот, и проходят и медицинское обследование, и психологическое, и так далее, профессиональную подготовку, вот, поэтому отбор есть. Есть у них еще и право иметь оружие, вот. стрелковое оружие, инши, другие виды вооружения, добровольческих формирований, все ну, у них сохраняется относительно закона Украины о Уставе гарнизона и э, гарнизонной службы сбройных сил вооруженных сил Украины. Э, устава внутренней службы вооруженных сил Украины а в военных частях силы обороны, э, сил территориальной обороны вооруженных сил Украины по территориальному принципу. То есть оружие хранится, вот его выдают. Еще может быть э, применение э, оружия, боевой техники и специальных средств, вооруженными силами Украины, других сил безопасности и обороны. во Время выполнения заданий территориальной обороны. Но Все это осуществляется относительно, ну, в соответствии с законодательством. Члены добровольческих территориальных общин имеют право применять во время выполнения заданий, о которых мы говорили, и свою личную. Охотническое, охотническое оружие, стрель, стрелковое оружие, боеприпасы. Вот. Порядок определен кабинетом министров. Мы его коснемся немножко позже. Я, я тоже о нем расскажу, как это все происходит. Социальный, социальная правовая защита этих членов территориальной обороны. вот Гарантии социальной правовой защиты военно служащих, которые входят в территориальную оборону и членов территориальных формирований. То есть они все, ну, на них распространяется действие закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. То есть все льготы, эти все, все права и права защита социальная защита, все они дублируются, исходя из этого закона. Вот. Я более подробно не буду объяснять, только вот особенности, которые предусмотрены именно законом о основах национального сопротивления. Озвучу. Вот. Ну что, что тут особенного? Ну, особым лицам, которые на добровольной, то есть, есть еще конфиденциальная основа участия, то есть, о том, что вы участвуете в этих формированиях, информация об этом может быть конфиденциальной, вот. с целью защиты и обеспечения безопасности лиц, которые на добровольной основе приобщаются к этому, ну, вступают в эти ряды, вот. То есть можно конфиденциально это все делать. В случае смерти или гибели, установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности, которые повлек, ну, настали в, случае, в связи с исполнением заданий, заданий территориальной обороны, Лица, которые на добровольной и конфиденциальной основе были привлечены к выполнению этих заданий, или члены их семей, имеют право на назначение и выплату одноразовой денежной помощи, медичное, медицинское обеспечение в размерах и порядке определенных для сотрудников кадрового резерва состава сил специальных операций вооруженных сил Украины. То есть, ну, конечно, это не хотелось бы, чтобы такое было, но есть... Предусмотрена защита, я же говорю, на уровне у военнослужащих. В случае задержания, ареста или осуждения незаконными органами или формированиями, которые на временно оккупированных территориях действуют, или органами формированиями страны, которая осуществляет агрессию относительно Украины, вот, то у них ну, государство, во-первых, все принимает меры для того, чтобы их освободить. А убытки и всякие, ну, то, что, то, что может повлечь за собой необходимость осуществления какой-то выплаты, то есть, то оно все осуществляется за счет государства в порядке, предусмотренном кабинетом министра Украины. Вот. Что касается применения оружия, коротко расскажу нюансы мы этого. Вот. то есть применение личной личного охотничьего оружия или боеприпасов к ней. Вот. могут э, осуществляться для осуществления самообороны или самообороны во время исполнения своих ну, заданий территориальной обороны. То есть могут применять вот это оружие, как я уже говорил, э, для самообороны, не просто так. Вот. Еще есть э, понятие, как то летальное применение оружия. Вот. Э, это в том числе, когда есть цель... Э, ну, применить такое оружие, чтобы э, по, ну, убить, скажем так, противника, да, на, повлечи, с, с повлечением смерти. Вот. Еще должна быть, э, есть такое понятие, как предупредительная стрельба. Это предупреждение о возможном намерении применить э, сбру, ну, оружие. Вот. То есть сигнал должен быть об этом. Э, цель. Э, это могут, целью применения оружия могут быть объекты, лица, выявлены во время выполнения задания территориальной обороны. Ну, вот, например, на блокпосту, да. То есть могут выявить и с предупреждением. Ну, если нет не, ну, самообороны, да, то могут в этот момент предупредить о том, что могут применить оружие, если там не подчиняется каким-то распоряжениям. Так. При этом э, все вс, ну, использование, это ню, ну, нюанс особенности, использование оружия личного, оно все согласно действующего законодательства. То есть э, все это у, так, как раньше было для порядка хранения. Вот. Должно быть, э, кстати, еще удостоверение добровольца территориальной э, обороны у членов э, при себе обязанным иметь. И разрешение органа полиции на право хранения оружия. Вот. И удостоверение добровольца. То есть, это при перенесении, ну, то есть, при транспорт перенесении и перевозке личного, личной, личного охотничьего оружия. Должны быть в специальном чехле. Ну, то есть, как, в принципе, для обычного, обычной ситуации. Вот. И вот они используются Применяют оружие, только при, э, ну, при применении оружия необходимо им э, примен... пользоваться такими принципами, которые э, загально призн... общепризнанные нормы международного гуманитарного права. Это не э, отразимости, то есть э, другого выбора, как применить оружие у них нет. Вот. Это должно быть абсолютно очевидным и необходимым. Военная необходимость, то есть должно, должно быть э, ну, как во время выполнения определенных заданий территориальной обороны, не просто так, вот. и э, пропорциональности, то есть это когда э, применение оружия э, необходимо для достижения цели самообороны или исполнение выполнения поставленных задач э и такое применение не придаст э другим лицам и гражданским в том числе объектам э также чрезмерный вред вот, э в сравнении с ожидаемыми конкретными военными преимуществами. То есть, ну если, к примеру, человек без оружия что-то ну, не выполнил какое-то распоряжение, то сразу на него там сразу применять оружие, тут уже будет явное нарушение принципа пропорциональности. Вот. И поэтому нужно применять ее с целью ну, как можно меньше э, вред нанести. Вот. Применяется для э, защиты гражданских лиц, объектов, э, от, ну, отбития, нападения, вот, угрозы. Освобождение военных, гражданских, вот. уничтожение оружия, техники, транспортных средств, которые прибывают, ну, пользу, которыми пользуются э, военно, воен, ну, военнослужащие при другой страны агрессора. Вот. Для э, противодействия или прекращения деятельности задержания, э, разоружения или... Уничтожение людей, как лиц, которые приобщены к вооруженной агрессии. Прекрати, прекращение в том числе действий лиц, которые совершают или уже совершили правонарушения. То есть тут еще такой вот момент, имейте в виду, что не только с, это, с военными могут быть связаны случаи, но еще и какие-то правонарушения. Вот. И еще прекращение действий лиц, которые препятствуют выполнению законных требований лиц, территори... которые приобщены к выполнению заданий территориальной обороны. Вот. Поэтому имейте в виду, что ну, угроза, возможность применения оружия относительно людей, которые вот, не выполняют что-то, очень высокая. Тем более люди, которые вот, только получили оружие и не имеют опыта пользования у них вот такой какой-то вот инстинкт применить это оружие Поэтому максимально осторожно быть нужно вот. и э, будет все хорошо скажем так ну больше никаких э, таких особенностей важных я не могу назвать если какие-то вопросы будут я еще дополнительно сниму ролик ну, на данный момент я думаю что более исчерпывающий ответ осветил эту как бы сторону, вот поэтому имейте в виду, когда будете общаться с представителями территориальной обороны, имейте в виду, что у них есть право использования оружия на законных основаниях. Спасибо, подписывайтесь на канал, пишите к этому видео вопросы, возможно в следующих или под комментарии, если будет это короткий, я дам ответ.